Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и это сталкер Чистое Небо Итак, мы с вами, надеюсь вы готовы к тому, что мы с вами отправляемся сегодня Так, мы отправляемся с вами сегодня за специальной аптечкой, за спецаптечкой к этим воякам Вот, надеюсь вы готовы смотреть на мою попа боль, на мою... Здесь тебе нет. На, то, на то, как я буду страдать Вот, потому что я, в принципе, не очень-то готов И не очень-то... А, у меня есть желание туда идти, короче, к ним Все потому, что меня напрягает а, этот пулеметчик А точнее меня напрягает то, что Какой угол обзора, ну, радиус обзора и вообще... А, как он меня будет видеть, этот пулеметчик? Потому что видели, да, что он творит, когда мы первый раз зашли. Чуть такое, почему меня пошатнуло? Вот. Когда мы зашли первый раз на кордон. Он такие там штуки вытворял, что. Боже, упаси. Окей. Там у нас, помню, было Бадюги База бадюгов, я помню Такое Ух ты, нифига здесь фонит У меня в Чернобыле, по-моему, здесь не было такой радиации А может и была, просто я не помню Что за гул-то такой? Прям слышишь, да? Слышишь, гул? Так, тут у нас аномалия. В смысле? Выбери. Тут у нас аномалия. Может что-то есть? Такой прям гул стоит. Боже, боже. Я пока ничего не буду исследовать здесь. а пойду сразу туда, к этим воякам. Вот. Потому что исследовать мы будем по пути. В деревню новичков. Так я вот, в принципе, нашел кнопку. Наконец-то, наконец-то я посмотрел, короче, в эти э -э в настройки и нашел кнопку смены патронов. Дропим пока оставим, короче, не буду ее тратить. Она, в принципе, вроде как такая. Эффективная Так что здесь А мы уже подходим Мы уже подходим Опа, пусто Так что здесь Пусто, бляха Я пойду здесь по краешку Так, из-за этого холмика, я надеюсь, он меня не увидит Граждане, зона мы не зону... Сразу возьму а вас от зоны... не своей жизни. Не на Так, окей В принципе, мы добрались уже... Вблизь, теперь осталось только воевать Только воевать, друзья Только воевать <слыш> ни хрена себе Это как? <слыш> <слыш> Это как? <слыш> Прям через этот Я, короче, все патроны сейчас на одного. Одного убил. Так, тут гранаты, может? Куда запомню? Так где у меня граната, бляха? Нормально, так осколком прилетело. Так, выбираю, короче, ружье, потому что у меня где вы там? Аккуратненько. Блин, через решетку, что ли, не прострелить никак? Ну-ка, если пистолетом? Леха. Тихо, тихо, тихо. Достопле! Да прекрати! Помогите! Помогите! Ой-ой-ой-ой-ой! Пошел, короче! О, пошел! О, пошел! С одним пистолетом, можно сказать, и с ружьем. Да, я чувствую, будет, короче, у нас Запарная миссия Да, короче, вот этого вот здесь ни нихера вынес, просто вынес меня Ничего, сейчас, короче, загасим Знать бы, сколько их там Хотя, может, на радаре, погоди На, рад... на радаре же по-любому должно быть показано, сколько их там. 16. Но это не факт. Беха. А У них броня хорошая. Так, минус один. Там сзади сзади, сзади вроде нет. Да блеха! Сзади вроде нет никакого прохода, чтобы они вы, вы обошли меня стороной. Все выходить по-любому будут а, отсюда значит надо как-то вот их дальних надо блеха они это хорош хорош ну тихо попробую другой попробуй дроби давай быстрей Отлично. Так, он тут у нас. Апа-та-та-та-та, апа-та-та, апа. Ада-ва-та-та, апа. Собака. Выбежал Блеха. Почему у ружья всего два патрона? С одной стороны, да прикольно, знаешь, как охотничье типа ружье там прикольно, да, так, но, блин, во время боя это очень, очень, так, я не перезаряжен, быстрей, отлично, зарядка, перезарядочка, так, у них патроны по-любому должны быть от калаша, а, как всегда не вовремя все чешется Так Где там остальные-то бляха Сейчас подойду и он выбежит Прячемся, прячемся, прячемся, прячемся И гранату-то не закинут через эту штуку Через эту решетку Отлично. Вот так потихонечку, потихонечку, короче, их всех. Друзья! Тихо, тихо, там дальний, дальний, дальний. Не Надо, чтобы он сюда поближе подошел. Отлично. Давай, давай, давай, быстрее, быстрее. быстрее. Но. Ну, я жду тебя. ой ой ой Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, быстрей, быстрей, быстрей. Отлично. Так, сохранка. Так, потихонечку, аккуратно, аккуратно, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо Леха бежит Ай-яй-яй, вон далеко Спекеля может попробовать Смотри, куда ты побежал? Э! Дядька Дезертир, дезертир, смотри, сваливает, сваливает Оставил всех своих Народ у вас тут Предатель Лично. Так, 10 осталось Шестерых я завалил, 10 осталось Ну, по крайней мере, мне радар Так показывает Здесь тихо, спокойно Леха, Не Там как минимум двое было, да? Речься. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Собака выбежал и убежал обратно. аккуратно в, ружье. в ружье. а у меня же здесь еще это окошко муж там еще стоят нет здесь никого не было. лежать отлично так так так здесь никто никого отлично все быстро, все аккуратно, быстро Быстро и аккуратно все делать Погоди, я вот сейчас Одного убил у меня все равно показывает 10 Блеха, вы где я? Быстрее, быстрее, перезаряжай Отлично, хорошо Девять, девять осталось Девять, друзья Пока живем, пока живем, пока все отлично у нас Не спать. Ляха Какие они меткие А че Ёпти мать, у меня бинты кончились Это плохо это не есть хорошо. Я им сейчас туда гренку, короче. Ферзи! Ай, бляха. Так медленно, так медленно. Наемник. Что-то такой наемник. Наемник же должен быстро так, все так быстро, все быстро делать. А этот что-то у нас прям такой медленный. Гранат медленно кидает. Ох. Раз. Да вас. Отлично просто сейчас. Было. Было по красоте. Всем надо гранату. Е ей бежит а то по то слышу Тихо, тихо тихо леха еще и душ пошел ах ты падла какой сейчас тебе. тебя Оп. отлично шестеро осталось Надо пожрать. Кровотечение, конечно, плохо. Кровотечение это плохо. Так, здесь пусто. Тихо, надо опять. Еще раз Тихо, тихо, тихо. Блин. это все я сейчас затеял. Ты где? А, из-за этой темноты ни хрена не видно. Я только услышал вружье и все. Только услышал вружье. А где он? Что он? Где он там крикнул вружье, не вружье? Че там сохранился где-то как-то? Погоди стоит может получится его пистолетом отлично правда не напрягает мое кровотечение аккуратно ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. опасно опасно выбежал Куда ты там убежал? Аккуратно. Он даже когда я вот так вот чуть-чуть сторонку высуну, короче, он меня видит. Дай бляха через дверь! Здесь нет никого? Бляха! Там еще у того здания еще были чуваки. По крайней мере вот этот один. Фу. Жестко, жестко. Жестко непрокаченным идти против военных. Тихо, тихо, тихо. отлично четверо осталось сохраняемся так так так так тихо-тихо ты как куда стреляешь леха там вдали я не вижу он сейчас может обойти здание с другой стороны ах ты падла какой Четверо, четверо осталось, по крайней мере у меня на радаре Ну про что я говорил, видите, это буйня Она чисто на серию Я так предполагаю, мы сейчас Ляха Мы сейчас Их загасим еще как раз останется время, чтобы Вернуться обратно Это что? Бляха. Заклинило. в мать. Столько патронов в него истратил. Просто жесть. Так, а там трупы рядом со мной лежат. Надо посмотреть, может у них патроны есть. Сейчас, Так, так, так. Хорошо. Давай-ка попробуем следующее. Еще и бронебойные. А, нет, обычные. Тихо, тихо, тихо, выбежал. Отлично. Трое. Трое. Трое из ладца... Так, отлично, двое! Хорошо! Просто шикарно! И главное, еще продерж... Продержаться, чтобы.. А... Продержаться, чтобы. Гляха! Кровь, короче, не вытекла вся. Так, как бы так сказать? уже уже уже лучше так погоди я это сейчас вот это заберу может быть Да, отдай мне о хорошо может я сейчас его расчехлю отлично выбросить так о, о. Отлично. А почему? А, он еще живой. Все, один. Последний остался. Я надеюсь. Где он там? Так, а где последний? Аккуратно, спокойно. А этот последний не тот, который убежал? Или... А, это может пулеметчик, погоди. Пойду проверю. Возможно, это пулеметчик. Если это пулеметчик, то... Давай-ка... Так... Тихо-тихо, аккуратно, спокойно, быстро Отлично По крайней мере, на радаре больше меня не показывает никого Фу, друзья Фу Мы смогли У нас получилось, давай смотреть Давай смотреть здесь что, где есть Надо искать еще аптечку эту специальную Я какую-то взял, я взял армейскую аптечку, да, по-моему Так, хорошо, э, берем Ехать Берем это, короче, расчекляем, отлично, выбрасываем. И жизнь. И жизнь ваших вагончик что-то есть, нет? А кстати, я там пулемета не видел. Погоди, как так? Так вот этого, да ладно, я этого прикинь тоже убил как-то. Только неизвестно, как я его убил. Почему он здесь? Я вот сюда никак не стрелял. Из пусто. Я хочу посмотреть, а пу пулемет. Правда пулемет? Точняк, пулемет, смотри. С бесконечным этим. конечной лентой. Надо было оторвать, а, а, а, а, а, это оторвать этот пулемет, короче, и все. Так. Но ну, пока так и, короче, вот буду раз, э, расчехлять эти оружие. А потом, когда уже будет возможность покупать патроны, когда появится у продавцов, тогда будем уже покупать. И будем вот так мелочиться. Вот этих еще здесь пусто пусто и выбросил прощеклил выбросил погоди кто-то стрелял или это нет хорошо так так так так так так так а -а -а, расщеклил выбросил ну смотри, ну вроде как бы, в принципе, набрали патронов. Можно выбрать автомат. Сейчас еще здесь рассмотрим. Вон сколько народов. Так, так. С мира по, по нитке-то собрали. Так, так, так. Так, так, так. Ну патронов для пистолета, в принципе. Так, окей. Расчехлил, выбросил. Расчехлил, выбросил. Расчехлил, выбросил. Расчехлил, выбросил. Отлично. Просто шикарно. Пока все шикарно хорошо. В костер стал бляха. Так, так. Угу вы угу. что-то все загорелось небо не загореться кстати смотри я перестал кровоточить ух ты какое радио Забрать это все. Все забрал? Отлично. Забрал. Хорошо. Так, где у меня эта аптечка-то? Наверху? Ух ты, смотри. У них здесь план какой-то. План наступления. Ой. Так, забрал гранату, да? О, хорошо, хорошо. Хе -хе. Помните, да, вармики такие были. По полосочкам выравнивай, по полосочкам. Так, так. Все пусто. А это казармы, наверное, да? Бинты хорошо. Ой, аптечек собрал. Аптечек набрал, это же хорошо. Что-то у них просто казарма взорвана. Видимо, старшина был не в духе. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Старшина был не в духе, пришел. Короче, неправильно постели были, наверное, заправлены. И, короче, он взорвал просто все это. Так, патрон для пистолета я не буду забирать. У меня и так их много, и так их нормально Ну в принципе, все, да Здесь Сейчас еще по улице пройдемся Вот здесь БТР. Ну и все Отлично, друзья, отлично Все, возвращаемся Обратно Так, а в Жипаре ничего нет? Все, возвращаемся обратно. Просто пришел и разнес. Просто пришел всех и разнес нахрен. Мутант. Так. А что я открыл карту? Несли предметы командиру группировки. Отнести собранную. А. А, это это Попытка Поняли, да, чистое небо Так, погоди, там монстр. <связывая> По собаке, да? Что, они испугались, отбежались? <связывая> не, все ну <равно> и пускай <связывая> Ну и пускай, ну и ладно, не буду я их с ними там отлично я уж думал если слишком а, будет жесткая короче битва слишком вообще жестко будет то я вернусь короче к тому сталкеру кто нам дал это задание короче и пристрелю его просто просто нафиг его пристрелю так. тут фонит не только фанит здесь еще эти аномалии. Отлично. Ну, в принципе, можно убрать. Какая темень. Просто темень. Так. Вот. Да свои Ужи свои тебя. свои свои. Энергетика столько выпил. Наёмник, здесь тебе нет. Надо, чтобы сердце не остановилось. Фонарик у меня. Ага. Я просто не понимаю, фонарик у меня включен или нет. Так, это вот тот наверху, да, который? Все отлично. Все отлично. Так, я вернул, что ты просил. Все, пожалуйста, пожалуйста. Так, и награду забрать. По-любому за такую работу должны заплатить Есть нормально. Есть что-то на продажу? Две с половиной, хорошо. Если не нашел, чего искать, Хорошо. Окей, друзья, давайте на этом закончим. Вот, а, Вот здесь вот понюхаем кабанятину. Может нам кусочек еще выделят. Вот, и на этом закончим. Кому понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу вконтакте, подписывайтесь на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.